Доброй всем жизни, дорогие друзья! В эфире Провалец Сибирь и рубрика Интересная. Сегодня в нашем видеообзоре будет продолжение э, интересной теми, темы темы Дела о человеке. У нас тут вот есть первая часть э, в плейлисте рубрика Интересная от Сибирь. Вы можете найти первую и вторую части Дела о человеке, вторая часть. Ну, а сегодня продолжение будет с сайта КОНТ, где сам получик Игорь пишет свою историю, то есть его краткая история, которую сейчас хочу вам прочитать. Суд апелляционной инстанции отказался признавать меня человеком. Давайте перейдем в режим чтения для удобства. 19 сентября Свердловский областной суд рассмотрел уникальное дело, заявление о признании меня человеком.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 Зачем пытаться через суд доказать очевидное? А затем, что за очевидностью легче всего спрятать невероятное. Все, все считают себя человеками, на всех углах кричат о правах человека, все основополагающие документы начинаются с человека. Но является ли человек правовой юридической категорией? Может ли человек вступать в правоотношения, защищать свои интересы в суде, реализовывать свою правосубъектность? Вы сильно удивитесь, что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 у которого и прав-то, по сути, вообще нет, а если лишь разрешение и дозволение. Не имея на руках дозволения, паспорта водительских прав и так далее, лицо не может ни свободно передвигаться, не пользоваться своей собственностью, не имеет доступа ни к каким гражданским правам. Более того, даже получив дозволение, можно поплатиться за очередное изменение в разрешительной системе, которая аннулирует все предыдущие бумажки. Абсолютную бесправность физического лица мы легко можем ощутить, попытавшись качнуть права у бюрократической системы. При этом под любой новый закон попадает куча народу, точнее физических и юридических лиц, которые в одночасье могут решиться всего. И это произойдет без суда и следствия, просто в силу изменения порядка, разрешений и дозволений, которые в новой ситуации получат не все. А что же с человеком? Да нет, его в законодательстве, как субъекта, в юриспруденции, как термина, в судебном процессе, как персонажа. Сомневаетесь? Смотрите судебное решение во второй инстанции в отношении отказа в принятии заявления о признании юридически значимого факта, что я являюсь человеком. Первая инстанция отказала с направлением административное судопроизводство. И вот я хочу вам, дорогие друзья, с апелляционного определения, которое... Выставил Игорь э, зачитать конкретно, почему же не приняли э, вообще это заявление и не рассмотрели. Здесь судья так и отвечает. В соответствии с пунктом 1, частью 1, статья 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. То есть этот кодекс является только для граждан граждан или физических лиц. Заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке. Заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органам, органам местного самоуправления, организации или гражданином которым настоящим кодексом или другим федеральным законами не предоставлено такое право. В заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя. Также в соответствии со статьей 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан организации. И вот здесь вот еще можно зачитать вот это вот. В силу, статьи, в силу части 1 статьи 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено в судебном порядке, подлежит факты, от которых зависит возникновение и изменение прекращения личных или имущественных прав, прав граждан организации. То есть личных или имущественных прав граждан или организаций. То есть, если своими словами, торговое право, коммерческое право, римское право, морское право. В данном случае сам по себе факт установления которого требует заявитель, не влечет для него возникновение, изменения, прекращения личных или имущественных прав. Подтверждение такого факта не требует судебного решения, поскольку правосубъектность заявителя подтверждена иными документами, полученными вином в несудебном порядке. То есть Игорь Получик пришел в суд, подал документы физического лица, соответственно, <coughs> но заявление его было о статусе человека. Но физическое лицо не может узнать о своем статусе. Тем более в этом суде оно не может узнать. Так как этот суд не имеет отношения, никакого отношения к человеку. Ну и далее давайте прочтем, о чем пишет Игорь. Если вы не юрист и небольшой любитель читать официальные бумаги, то справедливо посчитаете этот документ билибердой. Какая сложность была судейским, реализуя так всякие... Там всякие высокие посылы. Тупо признавать человека, если он этого и отталкивается к Конституции. Но пришел какой-то чудик из народа и просит подтвердить очевидное, в чем проблема. Во второй статье Конституции даже конкретно написано. Признание прав человека и гражданина. Обязанность государства. То есть, вот посмотрите, обратите внимание, дорогие друзья. Признание прав и разделение идет. Человека, то есть это не одно и то же. Гражданин и человек это не одно и то же. А в переводе на русский язык в судебном документе написано, что ни один суд и ни при каких обстоятельствах человеками нас не признает. Так как вы приносите туда свои документы физического лица. Вы обращаетесь не от человека, а от физического лица. Вот и весь сказ. При этом я в суд предоставил бумагу от уполномоченного по правам человека в Средловской области Мерзляковой, где конкретно написано, что ни один орган власти РФ или правозащитные организации не подтверждает статус человека. То есть мне в признании того, что я человек, отказали все органы власти РФ, а ведь мой статус лично от вашего ничем не отличается. Чем это мотивировал Средловский областной суд? Суд, суд посчитал, что в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя, то есть мои интересы, и далее мной предъявленные к судебной защите требования носят неправовой характер, и в этой связи, в силу закона или исходя из его смысла, такие дела подведуты судам лишь в том случае прямо предусмотрены законом. А поскольку наш случай, понятно, не предусмотрен, то гуляй, Вася. В итоге мы имеем, что та, статус человека – это вопрос неправовой его установление не относится к законным интересам заявителя. Как, допустим, я бы предложил установить им через суд, что Волга впадает в Капийское море. Судья Каверин пришел к выводу, что факт, установления которого требует заявитель, не влечет для него возникновение изменения прекращения личных или имущественных прав. А правосубъектность заявителя подтверждена иными документами полученными вином в несудебном порядке. Какими документами знает только Кавилин, поскольку в приложенных мной пояснениях к делу уполномоченным по правам человека указал, что ни паспорт, ни свидетельство о рождении не подтверждают статус человека. Все правильно, так же, как и судья, и уполномоченный по правам человека ответил, что ни паспорт, ни свидетельство о рождении не подтверждает статус человека. Все совершенно правильно.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 Вот если бы они дали справку о статусе человека, и я бы при этом был бы человеком, тогда бы мои права не изменились. Но они не дали. Тем самым судейские поставили мой статус под сомнение, и вся страна уже поржала над жителем Верхней Пышмы, которого суд не признал человеком. И еще они имеют наглость писать, что это все не затрагивали законные интересы заявителя. На самом деле судья Каверин совершил серьезную ошибку в своем определении, интерпретируя мой случай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 Темой объясняется судебная казуистика, что до человеческих прав и человеческого состояния нам очень и очень далеко. Размещаю эту статью в раздел стеба и анекдотов, потому что всерьез вы все равно не поверите. А так вы поржете над, самим, над самими собой. Вот такую статью написал Игорь. Она будет размещена, ссылочка на нее будет размещена под видео. Может кому-то интересно Поподробнее почитать Эту статью Ну Делать выводы конечно Как всегда вам Где здесь Сделал ошибки Игорь Получик Поэтому я Прошу вас оставлять Корректные комментарии под этим видео Кому нравится этот видеообзор, конечно, ставьте любо, это большой палец вверх. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях. А на этом сегодня все. Я благодарю вас всех за внимание и всего хорошего.